Всем привет, дорогие друзья, с вами был Кченл. и сегодня будем продолжать проходить метро Эсходус. В прошлой серии мы угоняли какой-то поезд с заброшенного завода, ну, наверное, я так думаю. И потом мы ехали к бандитам в гости, чтобы за... чтобы ты взять у них, получается, вагон. Ну и провести их к нам домой. Ну, вот как-то... Постелс их убить всех надо было, и забрать вагон тоже. Там и молнии фигачили в нас, и там и... Надо было сто раз разворачиваться и по... еще ехать назад. Ну, в принципе, интересно очень было. Да. А мы будем продолжать, потом. Мы, по-моему, сейчас будем базу какую-то штурмовать, Встретимся получается, да? Да, в порту. Да, с, в порту. Возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое. Сейчас будет интересный бойня какая-то. Я хочу пожелать всем приятного издавцов. просмотра. По -тихому, ага. Спартанцы там есть? А, ну да, там были Чтобы пару спартанцев. Выбрал, спартанцы меня поддержат. Может Главное быть, они здесь не сбегут, когда рамки. я начну драться с ними. Так, ну... По сути, а, а кто там были? Там и рыбаки, по-моему, были, да? Там яхта вроде бы стояла. Я помню. Надо было как-то их... Там надо будет их тоже по стелсу как-то всех перебить. Ну, мне будут помогать Аня там и спартанцы какие-то. Интересно, сейчас посмотрим. Сейчас будет что-то интересненькое. Вс. Загрузка уже завершилась. Так, э, ну и где? Город большой был, место для рынка. Так вот они стоят. Они меня даже не видят, я на балке прям стою. Ну, вот, да. Так, вон эти. А, я вижу, вижу. Так, можно, например, даже начинать убивать, наверное. Можно убивать, нет? Аня, на готове вообще, нет? Ты на готове, нет? Так, надо оружку, наверное, другую взять. Так, калаша, я точно не буду стрелять, за этого точно нет. Так, сейчас зарядим, нормально будет, чтобы убивать было легче. Так, теперь можно, в принципе, аккуратненько. Так, они куда-то уже собрались. Ты куда? Ой-ой, они походу меня увидели. Сейчас, сейчас, нормально. Давай на готовность, пожалуйста. Готовность есть какая-то у вас нет? Меня уже а, снял? Кого снял? Князь? Князь это был, да? Раз минус. А да? Ну давай снимай дальше, что ты. Снимай на видео, как ты это делаешь, мне тоже интересно посмотреть. Я же снимаю видео, как я там этих дебилов убиваю. Ты пускай тоже снимаешь А это кто наш? Это кто? Манекен стирид что ли? Раз минус. Минус. Не минус, я сказал. Ты куда стоять? Так, вон чел стоит. Это наш? Нет, это не наш. не это не надо. Не надо. У меня же есть патроны. чем проблема? Давай заряжай. Хопа. Да попади ты, ну. Ты чё Ты что бессмертный, что ли? Он бессмертный, три выстрела выдержал. Четыре. Огонь, его заметили, огонь. Да ты бессмертный, чел, что ты делаешь? Кого заметили его? Князя заметили? Блин, я о чем прикол. Готов. Нет, не готов он, нифига, он вообще-то шмаляет меня еще. Офигеть, это он так тремя дробями, что ли? Давай успокойся, чел. Не, я, наверное, вниз буду слазить. Мне так удобнее будет. Реально, так ни века не видно. А -а -а, я его снял. Идиот. А, -а, а, нормально. Так, а -а, куда мне? Опа. Пригнись. Куда, кто, пригнись. Вы Нет, вы ты зачем нож бросил? Так, а что, не напились опять? Ну, я говорил, нельзя было так делать. А вы не меня не послушали. Ну, опять набухались Блин. А чё это К. А, патроны типа? Не, патроны я взял. Ты куда? А, это наш, это он, это идиот, он меня понял. Тут же чел сидел, да? Я помню. Окей, давай снимем. А, этот уже сдох. Да ладно, я же думал, он сидит. Я думал такой сидит и думал нормально все А он, кажется, уже сдох. А, он все поднял руки ну ладно пускай будет так <как> От... а все они все подняли руки а все короче мы их всех убили уже получается нам надо на корабль получается зайти да ты же все сдох а это наш нет это наш а он получается судой прошел да блин страшно я бы не пошел бы реально Ч это было как я проскользил как нифига себе так, это чё? пой. давай выключай. Ты ч, офигел? Тратишь энергию, блин. Не, ну это ладно, это лампочка, хрен с ним. Тут еще, чтобы видно было все, А то я не увижу, что-то тут ценное есть. Ч это такое? А зачем? А зачем, реально? Тут же есть этот наверх. Так, там вроде бы кто-то сидел, я помню. Снайпер, да? А, его уже завалил. опять выстрел? Как ты это выдержал? Я вообще офигею. Нет, это реально бессмертный. Бессмертный был. Нифига себе, что, я паркурю вообще? Так он сдался! А что это было? В смысле, он же сдался. Ах, блин, черт, блин. Он, он говорит, что он сдался, а он меня взял и убил. Вот, блин, падла. Блин, он так нельзя делать. Ну, если ты сдался, какого фига ты меня поджог уже? Ну, ну зачем так делать? Все заново проходить опять, блин. Ты ч ⁇ живы? Это он выжил? Он реально выжил, там же написано. Не понял, вот этого и надо сейчас посмотреть. Ты чё охренел ты как выжил, а? Он выжил, там написано было... А, вот он, да, он выжил. Теперь нету, теперь точно сдох. А, все сдался? Да я знаю ваших дебилов. Сдался он, ага, конечно. Нифига он не сдался. Ага, потом взял меня поджог, блин. Сдался он, ага. Сейчас. Так, получается, что у нас? А, все, зачищено все. Все хорошо, в чем проблема? Что не так? А, вот тут надо что-то зайти. Ща, аккуратно. О, здорово. Не убивайте, не убивайте, а мы или товары, товар, товар возьмите. Товар? Какой товар? Ну все, уводите его. А где товар? Давай товар мне быстро. Где товар? Я не понял. Да, где товар? Я не понял. Да, все, молочина, ну а где товар? Я не понял. Вот этот товар? Мне матрацы не нужны твои. Да, все, поплыли. Все, поплыли нормально. Я всех поубивал. Так, это что такое? «А, вы, шаг, футбол... Та не, это получше, наверное. А ну-ка. Дв... Не, это вообще... Это одностволка. Не, не надо. Мне двустволка нравится. Ну чё, поплыли, да? Поплыли, значит. В смысле, почему тут дверь закрыта? А, нельзя выйти? Почему это еще? Можно выйти вообще-то? Я вообще-то разрешаю. Вс, новая сейчас будет уже миссия, новая локация наверное, да? М да. И дождик. <фествие> дождик встречает нас. Артем... И айсберги, нормально. Альдинки. Вот лишь... Крест. Да, где костер? А, ну вроде бы вижу, ну там мелко, вообще нифига не видно. Ну да, там горит что-то. И тут корабли какие-то, пираты что-ли есть? Мы что, не говорили, что тут пираты есть? Ну он реально корабли какие-то. Сейчас пираты нападут на нас, на нас, с Крипского моря, и все нам хана. Или это уже все, или они, а, они уже все стояли свою, да? А, прикиньте, если бы реально корабли нормальные были. А, ну да, тут походу мель, если они застряли. Или их взорвали, я не знаю, что произошло. Что тут вообще творится у вас? Мост какой-то странный. Сосульки висят на мосту. Это нормально вообще, если у кого-то упадет сосулька. Погнали. Погнали. Погнали, вы мне двигаться не даете. Как я должен погнать? Погнали. По трассу нормально поедете. Полезем. Аврора скрытно двигается на исходную. А нормально ему лезть? Я не поскользнусь, там же дождик шел только что. Артем, только не поскользнись пожалуйста. А то придется лететь на, блин, на лед. Не она ему. Будет. Паладин? Кто паладин? А что тут творится у вас? Тут кто-то есть? Враги? Какие тут враги, не понял. Вы что, охреняли? Тут определенно кто-то есть. Блин, где кто? Какие сатаны? Нормально. Взял просто в открытую и завалил их. И потушил. Мах ты, блин. А, еще в себя... Хильно нормально. Все. Внезапно. А как мне туда пройти теперь? А, это специально тогда было? под катсценей, да? Получается? Или нет? Или можно по-другому все было сделать? Да по факту по-другому по можно, сто процентов. Куда? Вы что, охренели там? Вылазь тебе сказал. Блин. Жестко. <Слых> да пошел ты нафиг. Ну еще одного убью и тебя сейчас убью. В чем проблема? Мне не сложно, в принципе. Да открой ты ворота, дебил, а. Блин, дебилка, ты сейчас сдохнешь. Вот и все. И ты сдохнешь. И ты сдохнешь. Не переживай, я тебя тоже убью. Ну зачем переживать, реально. Ну, все на всех патроны хватит, я я уверен. На тех, кто не хватит ножом убью, ну в чем проблема. Потуши, я сейчас сгорю нафиг. И ты потуши, сейчас дочь вообще пойдет. Самовар пьют... Ой, а, ну, самовар пьют. А. Чай пьют самовара. Нормально у них они тут устроились. Так, что тут у вас? Что тут у вас тут? А куда идти-то? Вс ⁇ я пришел. Где кто вообще? Пряньки едят, нормально. А мне-то что делать? Ну, типа, всех поубивал, да, я молодец. И что теперь? лифт лифт то вы что угорайте, тут лифт у них есть нормально это лифт у них получается такой нормально А хочу мне живот урчит да? я жрать хочу дайте мне пожрать. надо было прянички поесть четки бог ни хрена себе их тут вы че угораете? дождь из ракет а ну-ка А ну-ка ты идешь лежать. А нефиг за углы заходить. Надо было с пацанами стоять. Все было бы хорошо. А ты взял, ушел. А что мне как-то их обойти надо или что? Я их обойду, окей. Их тут очень много просто. Я не хочу всех убивать. открой ты, дебил, блин. Слава христианинам. Кто? Каким, какие сердца укрепим? В смысле? Я вообще-то убил всех. Они взяли меня с одной пулькой убили, в смысле вы чё, вы караете укараете? Не понял. Ну ладно. А кто там был вообще еще? Это все гражданские, это нормальные, это нормальные чуваки вообще-то. А вот это плохие люди, их надо вот так вот искоренять ножом, потому что они реально всякую хрень натворят и все неплохо будет потом. А может быть, и того чела тоже убить вот так вот ножом? Ага. Два чела сидят. Ты меня видишь? Ты слепой? Блин, там два челика. Да блин, это... Какой стрелять будем? Я же в него попал! В смысле, я хэтшот ему сделал. Блин, а ну что ж за фигня происходит, ну это да блин капец. Я же его убил, ну как так-то? Ну хоть что-то не работают, я серьезно вам говорю. Я за тобой буду идти, все, ты задолбал меня. Христом, да это типа верующие что ли? я Не понимаю. Да, походу да. Ну чё не с оружием не ходят я вообще не понимаю. Вы верующие или нет я не понял. Верующие не должны с автоматами ходить вы чё? Ушел. Сколько вас там еще? А? Выходите все. Ах ты, блин. Нифига себе, во сколько там вообще? Нормально, вкалываем себе. Кто? Кто тут пахкает? Они же не могут такой вас хреначить так сильно. Не, говно оружие вообще. Ты умер, чел. Ты вс ⁇ ты не жилец. Вс ⁇ я выстрелил и ушел. Так, кто-то там еще есть? Вс ⁇ Офигенная погода. Блин. Кто Ушел. Убил, все, нету никого. Какого хрена тут это есть еще? Я всех перебил, и что делаете? Блин, выстрелил нормально, так я сказал бы даже. Ах ты блин, а! Что ж ты творишь-то, чел? Где он? он где-то здесь. Нет, нету аптечек, вы чё делаете? Он там наверху стоит. Я по кепочке понял. Все, убил его. Ну вас тут дофига. Нет, сохранение, быстрое. Сейчас будем разведку идти. Ох, нифига себе, они были справа! Блин, так я откуда знал, что они справа? Я вообще не знаю эту территорию. Офигеть, они справа стоят. Я вообще в шоке, как так-то? Вы хотя бы напоминайте, если вы тут нету. Я думал, что никого нету, все хорошо. Давай буду тоже убивать всех подряд. В чем проблема? М. Эм, что такое М? Эм? В смысле М. Эм? В смысле патроны закончились, вы охренели там. Да вы там охренели совсем уже. Ну. Где патроны? Ты чё? это в смысле я застрял? Вы что творите, э? Так, Лех один. Офигеть. У меня патронов нет. Ой, то есть я аптечек. Он где-то здесь, он рядом. Где? Где еще? Вылазь. Да вылазь ты, я сказал, ты ч ⁇ Все, откинулся? Нет? Ты мне ответь. Да я в дверь стреляю, я не могу. Ты вылезешь? Нет сегодня Вот так-то Все, я всех убил Капец тут людей Я не думал, что так их много Я думал, чуть-чуть тут их всего лишь да нифига себе чуть-чуть, их тут миллиард, блин, оказывается. Выруби эту колокольню свою, блин. Хватит не полить, я уже и так сдох почти. У меня реально ХП нету, аптечки нету, ничего нет. Ты чё заперся, эй ты? Эй ты, Поп, я не понял, Поповый, Попович. Там меня чуть не убили вообще. Ну ладно, хпшка восстановилась, окей. А так мы уже простреляли немножко. И меня чуть не раз... Не, меня убивали ранее раз. Меня убивали 5 раз. Дед, меня пять раз убили, ты чё? Ты чё творишь нафиг? Ты верующий или нет? Я не понимаю. По-моему, дед не верующий, если он такую хрень творит. Чё он это творишь? Какого фига ты с оружием ходишь? Я не понял. Так делать не, нельзя, вообще-то. Выруби его правильно. Чего он орёт вообще? Офигел. Все нам хана. Ну, дед, ну зачем ты орал? Ну, ё -моё, теперь будешь отдыхать. А, у меня, а меня чуть не убили. А у меня хпшки нету на нуле, считай. Аврора. Ё-моё. Ну, это хана. Аврора, реально, поезд поехал прыгай, Артем. В смысле? Я сейчас в поезд лицом в пояс. Молодец, Артем. А что а с князем? Все, князь сдох, получается, да. Жалко, князь. Хороший мужик был. Ну, походу он сдох, да. Его и ранили там. Мне там еще пожар начался. Да и дождик не особо поможет, наверное. Ну, жестко-жестко, Ну вообще. Сейчас будет перестрелка, да, я так понял? Или уже не будет? Мы на поезде уехали, а куда мы уехали? Весна. Волга, Волга осталась, позади. осталась позади. Перед нами бескрайные просторы Перед России. К сожалению, князь России. не сужден был их увидеть. Виновен Сезонный ли я в его гибели? Ну, он сдох все-таки, да. А в том, что произошло на мосту, возможно, но мы живем в жестоком мире, и не а том, мне его переделать. На Нам всего лишь мосту? нужно пере... При... проехать. А в том, что он он жители моста захотели крови, моей вины нет. Ну да, они сами начали стрелять. Нам их религиозным фанатист неприятно напомнил мне мне метро где людям тоже задурили голову нелепыми до... догмами мол весь мир мертвый деваться некуда для тех кто по умней придумали ложь про то что война еще идет а тут электричество грех такая же нелепость ну да тем более у них есть электричество это неправда я видел они врут они сами в телефонах и в компьютеры играют Но на я... компьютерах играют brawl stars блин тогда все это бред вот это то что они понапридумывали а это кто алёша что-то я вообще не понял где я оказался вообще но ну, аврора пошла аврора это мы здесь да? это и есть аврора или что это происходит Я не понимаю так получается мы на поезде едем куда-то я не понял куда ну ладно так содержание чё там содержание Так, что это за книжка? Дневник, экипаж, снаряжение, оружие. Допустим, и оружие, что тут есть? Несмотря на то, что калаш. Но это мы все знаем, это неинтересно для нас. Я пошел, короче, все. Тут, тут у вас интересно, слушай радио, я пошел, все. Так, куда нам идти? Так. Тут, а, а. О, а что это такое? Это книжки? Мастерскую это делал? О, прикольно, давай я что-то ружу Нет, так раз аптечки нужны. Так, собрал. Не... А, нормально, могу, да? Нифига себе. Да почему патронов не могу сюрьюжить? Так, разобрать. А что с ними делать? А для... Так, не понял. Ну ладно. Все понятно, пошли. Спер... Все понятно. А ага. чем дальше москвы тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь. Я тут буду делать всякое. Работа это непочатый край. Я собираюсь, что могу, но я не могу все же собирать прям. Что-то могу собрать, что-то не могу. Так, это все, это конец получается покурить а что а некоторые уже до барванца ходят честное слово ну да надо привести реально у князя он проник спины пластину вообще не держит а он смеялся еще ну бывает бывает ну теперь работать буду ну, но работай тогда Я похвастался не буду больше отвлекать теперь же полковник звал а полковник блин да точно надо пойти реально полковнику так а где этот полковник находится Так, вот он да Где полковник пивка не я пивка не хочу и тем более то не пиво не пиво какой-то кисели, блин. это князь помните как он избил блядейки пришел тоже ведь поминали уже то да выживет он нормально все там ну, наверное Ч ⁇ реально сдохли? Я, я не знаю, просто мы не видели, что там произошло с ним. Он сказал, прыгай и все, я прыгнул, я не знаю, что дальше было. А потому что я не знаю, потому что вот, жадный очень. Вот я говорю, из библиотеки... Так, все понятно, они тут... Мне вообще генерал, у какого хрена я с ними сижу, тут У Я же генералу, правильно, почему я с этими... Идиотами болтаю. Блин. Не, ну князь, конечно, нам помогал вот на и то же время. Так куда ты? Давай еще выпрыгни нафиг отсюда. Я хотел дверь кот, дверьцу вот эту открыть. А мне нельзя. Короче. А вот полковник. А, ты меня никаких полковника нет. Или это есть полковник? В чем проблема? Ответьте, прием. Ковчег ответил. Называю, называйте. Так, это получается путь наш, да? Мост, вот, ковчег. Мы в ковчег едем, короче. Понятно. Блин, красиво, да, реально. Вообще офигенно. Так, а что там ковчег, что там говорил? С кем я говорю? Как к вам обращаться? <связывающие> что происходит? Да, да, понимаю, давай... А зачем мы запись слушаем? Это как-то поможет нам или что? Мельников. Отлично, и это допроситель да, за недоверие. Ситуация, как вы понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Ну да. Что это такое? Это что такое? иллюзия какая-то или дым? Что это такое? А это дым, ⁇ -мо ⁇ Че у вас там дым идет? Сейчас задохнемся, нормально, нет? Благодарю за хорошую ночь. Сколько у вас людей, полковник? Прекрасно потом бойцов с Отделенная прекрасно, ага. Ну, в принципе, все понятно. Наверное, будем заканчивать, да, наверное? Я думаю. Но мы вывезем донесение с собой важности. Мы направляемся к с района К6 Альфа. Если если данные, данные силок противника у нас на пути, прием. Проверю. Что происходит? -то? Нормально все, нет? Ага. Блин, сколько можно уже? Что делать надо? Надо реально вот это слушать, всю запись. Ждем, да, мы тоже вас очень ждем, но я не знаю, кто вы и такие и вообще. Что это за кассета, и я не понял. Но мы не вас не ждем, да, в любом и случае, и да. Благодарю, если можно пару слов, и как, и у там, пара, как у вас там обстановка, майор. Да? Я, я не знаю. Это же секретная информация, но по-человечески вас понимаю. У вас все в порядке, не волнуйтесь и до встречи на ковчеге. Конец связи. Понятно все. Я лучше карту посмотрю, это интереснее. Так, получается ковчег правитель. Не верю, что убедился. А, я Мы Ямантал. подъезжаем к цели нашего нового путешествия. путешествия. правительственному бункеру я Вот интересно. Нам еще в начале, по-моему, говорили про него. Прямо я с ним окончательно обедумелика на меня, то что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется Он перед обещанной встречей с, встречей с министром обороны. Наверное, для кадра но военного это действительно важно. Верное, Ребята же не разделяют его ворота и задают Я непростые не вопросы. Где база оккупантов? Почему вокруг только глушат вопросы? дикари? Где не знаю, оккупантов? вот так вот получилось. Кто Он так и ответил, наверное. Кто мешает правительству страну поднимать страну с колен? что дотворилось все эти 20, 20 лет. Сильно много вопросов задают, нет? Мне лик уверен, что найдется объяснение. Его... На сани про простят тоже. на сане просят тоже домой. и все поедут домой метро в метро не навряд ли так произойдет мы будем путешествовать долго не так все быстро будет не мы ч ⁇ мы только в монтау там еще и рано мы до мы на сибирска должны дойти в метро мы не факт что дойдем вообще я даже не знаю где тут метро может быть вообще заброшено но я вижу тут уже деревья растут на рельсах это как в Припяти, блин. Но почти, да. Тут все искри, нормального офигенное тут и леп стоит. Блин. Рельсы давно тут никто не чистил, вижу. Так леса обрублены О, все, сейчас врежемся. А нет, не врежемся. все. Если... а, ну тут нет. Что-то тут дерев... деревья валяются, что происходит? Тут? Тут... Нормально, нет? Не знаю, я бы не жил, я бы тут не жил бы вообще. Я, я в таких развалинах не хочу жить. Не, я лучше пойду в Москву, в метро, мне там легче выживать. Давай, да? да? да Давайте маску надеваем. Да, Пойдем, противогаз наденем. Валерий. Да как противогаз? Давай надевай. Сейчас, сейчас сдохнем от радиации, Валерий. еще не хватало. Ну уже нет. Вот он, кстати, стоит этот еще один паровозик. Вон. Он, а вон, кстати, станция. А, вон заправка какая-то. Тоже заброшенная, видать. А вон, кстати, вон или. А, тут тоже люди какие-то стоят. Ч это? Кто это? Это кто? Не понял. Здрасте. Это я. И кто это? Это кто? Мы каким-то незнакомцам идем, вы чё? Не, я, я бы так не рисковал. Вы чё, угораете, что ли? Что мы Добро, тут делаем? Броня... Кто это? Ты кто такой вообще, мужик? И ты кто такой? Сдаётся... Чё вы тут делаем? Ясно. Что вы тут делаете? Я не а понял. Что -то, Реально, что ты тут делаешь? Стоит. Что происходит? Стоит. А чё, оружие уже взяли? Да, не. Бомбили неужели чем хуже в Москву, да? А, вот тут, походу, было это, хиросима да? И Нагасаки, походу. Бомбу кинули. Да, походу, да, еще вс заброшены, Патики заброшенные. Походу так и было, реально. Вон вс заброшены станции. Так, а получается сейчас э... Быстрое. А, быстрое сохранение недоступно, да? Танк нормально, что делать? Стой тут запретная зону. Да-да, да, да, мы и стоим. Вы гости, я, я и так стою, в принципе. В чем проблема? Вы так. Вы видите, так. Видите, а а, видите, а видите, что это такое? Видите, труба какая-то. Блин, я бы... Это метро, да? Это типа метро, да? Часть. Смотрим. Гор. А это что такое? Видишь, был, а это тоже какой-то муд... А это Смотрим. есть пункер, походу, да? Фильтр. то нормально, фильтры. Офигеть, тут нифига себе тут сколько у транспорта. Но это все, походу, рабочее, мне кажется. Ну, не видно, что это прям так люто заброшенное. Вот это заброшенная машина, а вот это нет. На этом можно ездить, в принципе. Да, может быть, там, конечно, не так все шикарно. Но можно ездить. О, тут видеокамера стоит, кстати. Или это что? Это видеокамера, да, вон она, это э, рапорт. Ой, мы, делаем, как, Давай я скажу. Вот тут, кстати, какие-то вещи, тут уже кто-то был. Добро пожаловать, будьте осторожен. Ну да. Здорово, это я. А, нельзя шмальнуть, нет? Я сейчас бы шмальнул. Здорово, здорово. Мы приехали к вам в гости. Министр. Министр, это я, бы блокченнел вон тут, а, Аня и еще какой-то идиот, и, и нормально, мы приехали к вам в гости. <связать> да, тут что <связать> то радиация, 2, 2000 рентген, сейчас сдохнут. сдохну. Да. Внизу нас встретят, надеюсь. Ну и будем серию тут заканчивать, в принципе, потому что я не вижу смысла. Продолжать, ну реально уже мы и так долго играем. Все, давайте быстрее заезжаем и, короче, все хорошо будет. Нифига себе тут у вас заброшенное. Блин, туда опасно жить-то вообще. Вроде бы тут министры находятся, но я так не сказал бы по состоянию всего этого. Тут все вообще-то грустненько. Ядерная боеголовка и Таня взяла чего? Какая ядерная боеголовка. А, этого, мет, типа, базу эту не взяла? но ну, может быть, да. Добро пожаловать. Как все радостно написано вообще. Даже не верится, что тут вообще... Э, бункер. Да, могли прибраться. Но... Ну, да вообще офигели совсем. Гостей не любят вообще. Для гостей могли бы и прибраться, серьезно. А то вообще беспределит. Так, я сейчас я А, можно по телевизору? По телефону позвонить, да? это типа лифт, да? Вон телефончик стоит. Вон номер написан. ГДЗ. О, можно позвонить, поэтому номера будет ГДЗ. Нормально. Надо будет позвонить когда-нибудь. О, еще мигает уже. Не хватало за... застрять еще тут. Вот именно. Не хочешь ничего сказать? Да, ты был прав. да, ну ты, да, ну может быть ты прав, ну хотя. Спасибо, не ты прав, но нет, ну блин, какой мельник очень <смех> добрый. Да, ты прав, но может быть нет, ну короче, не знаю, все. Ну, ну пошел ты нафиг отсюда, вот так вот. Нормально, очень меня мельник уважает, я, я сразу понял все приехали а вот этот дезактиватор это по-моему вообще нифига не дезактиватор не похоже ну ну ладно компьютеры нормально у них компьютера компуктеров там стоит здорово пацаны <связь> чем будем сидеть ух ты чё свет так рубил мы ну, блин зачем ослепнуть а не хватало на ну. Ай, блин, ну зачем как вам, нормально? Как ты смотришь на это? Так выключи свет, дебил, ну. Да, ну и тут отопление хотя бы включили, нет? Начальник? Что то он очень похож на этого, как его, Москвина. Ты кто такой, дебил? Это что за зомби? Это зомби? Серьезно? Ё-моё, что происходит? Что за напасть? Нифига себе, там кого-то бьют. Сейчас мочилова какой то начинается. Резня. Ну, правильно, еще ногой задавить меня. Да, правильно, молодец. Что творится вообще? Я не понимаю. Блин, я все, я все заканчиваю. Короче, что, что, что, я сдох, все, игра закончена, все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжения, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.